Всем привет, с вами Саша, давайте узнаем самые интересные новости. Это улыбающееся солнце. Такой необычный снимок опубликовала НАСА в преддверии Хэллоуина. Уж очень улыбка солнца напоминает главный символ праздника. Правда, землянам от этой улыбки ничего хорошего не светит. Рот и глазки Солнца — это так называемые «корональные дыры». Из них в космос устремляется солнечный ветер. К большому сожалению, тепла от него не будет, а вот магнитных бур точно не избежать. Мечты сбываются. Американец Год притворялся трупом, чтоб его взяли в сериал. Мужчина всю жизнь мечтал сыграть в кино. Правда, в очень специфической роли – мертвеца. Для этого он записал 321 ролик в ТикТок. В них мужчина лежит и смотрит в одну точку, не моргая. Снег, грязь, вода его не смущают. Главное – убедительно сыграть. И знаете что? У него получилось. Спустя 321 день его пригласили на съемку популярного телесериала. Стражи галактики в деле. В Филадельфии енот пробрался в аэропорт и стащил пачку конфет. Никто из работников магазина так и не понял, как зверек оказался буквально внутри стойки со сладостями. Кажется, енот отлично умеет пользоваться кассой самообслуживания. А вот как он прошел мимо службы безопасности – это уже другой вопрос. Вместо бетона – снег. В Якутске строители решили не заморачиваться с тротуаром и кладут плитку прямо на снег. Выглядит очень надежно. Сами строители говорят, что разницы особой нет, но пользователей сети уже не остановить. «Плитка треснет и раскрошится», – пишут в местном паблике. Что ж, это мы узнаем только весной. На этом все. Заходите на наш сайт, у нас много всего интересного. Всем пока!